Сорт томата фиолетовое сердце. Этот сорт относится к низкорослым сортам, так называемым гномам. Это среднеспелый сорт томата, 120 дней до сбора урожая проходит. Растение с густой и пышной листвой, очень мощное, высотой 70-90 сантиметров. Плоды очень красивые, имеют форму сердца, темно-фиолетово-бордово с розоватым оттенком цвета. В среднем вес одного такого плода возьмем вот этот 200-210 грамм, но бывают плоды до 300 грамм. Разрежем этот томат. Вот такой вот он. Тоже темно-бордовый, внутри очень мясистый, сахаристый такой и очень сочный. Этот сорт салатного назначения. Ну а также можно переработать для домашней консервации. Томат сбалансированного вкуса, сладкий, с небольшой кислинкой еле-еле заметной, очень вкусный. Еще у этого плода очень тонкая кожица, его приятно кушать в свежем виде.